для выполнения того что они наметили так сказать. А ну, а и все она остальные... как должна возникать денежная ну, масса ну, не есть? печатать же что не печатать же нам денежная масса ну, ну, ну давайте нет. смотреть не надо никого печатать никто ничего не печатает вообще так сказать банки с бумажными деньгами уже не работают а вот ребята они давно уже так сказать, с телефоном не расстаются никто ничего не печатает так ну, Может, ну, учет, ну, нужен учет нужен учет облигации Понимаете, это, это системная бумага, которая расширяет возможности. Мы сейчас в Кабале у банков и военно-промышленный комплекс кабалеу банков, и муниципальное образование, и Это важный вопрос, потому что без денег мы не в состоянии. Еще хотел бы два вопроса же, поднять, сказать, которые у нас остались. Да, Юрий, Юрий Иванович сказал, так сказать, ну и в целом правительство суверенитет, да, мы убедились, сказать, что новая. Там экономика знаний, цифровая экономика, она несет с собой риски. Там все эти кибервопросы, там вопросы кибербезопасности, все остальное. Нужна компонентная база для микроэлектроники, понятные нам. Понятно. Нам нужны, так сказать, контроллеры, которые мы устанавливаем в наших АСУТП. Мы понимаем, как они работают, кто их триггерит, как они, так сказать, к ним доступ, так сказать, все остальные вопросы. Также экономический суверенитет нужен для всех остальных знаете, торговые войны, ограничения, эмбарго, санкции. Но опять ведь достаточно позорно, да, ведь что бы ни случилось, там какая-то трагедия случилась. Опять санкций, опять они действуют на нас. Ведь это же следствие неразвитой платежной системы. Весь мир уже давно, так сказать, мы Китай через два года запустит цифровую валюту. Мы до сих пор карабкаемся в этом свифте с этим долларом и не можем отказаться от него. Это сильно влияет даже на партнеров. Если даже мы создадим условия, сказать, партнеры боятся приходить, потому что при любом повороте политическом, ну, какому угодно, так сказать, да, там, так сказать, первое, что происходит, сказать, им начинают угрожать, так сказать из Вашингтона, из Брюсселя уже откуда угодно, да. И еще раз говорю, так сказать, у нас нам нужна стратегия, и мы ни в коем случае мы двумя руками поддержим то, что делает правительство и то, что он делает в социальной сфере. Поездка премьера по стране она показала, что в принципе так сказать, Люди понимают, сказать, но нужно решить проблему. Либо у нас 51% бедняков такая останется, либо они станут миллионерами. Что значит, что они миллионерами? 55 тысяч евро. Мы их можем обеспечить работой и достатком, так сказать, 15 тысяч евро, просто как в Польше так сказать, на наши Назовем так законные платежные средства а это... Подождите, подождите, да, вот подождите это, это важно и это... Вы рисуете, сейчас, секунду, давайте разберемся давайте. То, Вам понятно, о чем вы говорите? Но я думаю, мы вот всем сейчас понятно Хорошо, вы перечислили ну, все факторы политического фона В котором существует наша экономика Санкции, отсутствие дешевых денег Заграничных, ну и, и, и все остальное Мы это все понимаем Это политический фон, который, очевидно, в ближайшее время ну, Судя по всему, не изменится ну, Я так понимаю, что бизнес это понимает Сейчас вы говорите что мы можем сделать так, что люди станут жить в три раза лучше. Как? Сами внутри своей современной говорю, экономики? Сказать, нужно как, как? Можно, вот как? Нужно, вот нужно можно по Нужно поработать 16 лет. Предприятие готово расширять свое производство. Правительство создало условия для создания компонентной базы. Вы что, сомневаетесь, что газ? Допустим, он не способен экспортировать, конечно, способен. 22% продукции газа уходит на экспорт. Но есть проблемы с нашими поставщиками, которые, испытывая системное отсутствие финансирования, могут быстро проводить модернизацию. Рулевое управление, тормозные системы, даже электроника, какие-то вопросы, так сказать, связанные с знаю, коробкой передач и так далее. Это вопросы они уже Мы не можем дотянуться сказать, до каждого поставщика, а их десятки тысяч. Точно так же вопрос, который позднял Юрий Иванович, вопрос о микроэлектронике, тоже важный вопрос. Но один, любой заказ, ты понимаешь, он пройдет платеж, пройдет товар границу или нет, так сказать, потому что его останавливает так сказать, всевозможность. То есть как он, который действовал при Советском Союзе, это просто цветочек. Это да? важный вопрос. Они знают, что нужно сделать. Это любое, любая инвестиция в компонентную базу, это десятки тысяч рабочих мест на сборочных производствах. Опять-таки, у нас и экспорт, который добавляет, Еще раз говорю, люди станут богаче, и потому что им мы раздадим по 100 рублей к пенсии, так сказать, потому что они в состоянии будут заработать на этих предприятиях, не только в Москве. Ну, хотел, то есть правительство да, должно инвестировать, должно помогать бизнесу секундочку, находить секундочку, дайте закон, доступные да, деньги. Это до, до инвестирование да? еще далеко. Капитальный рынок, он сейчас не заработает. Это, есть, конечно, тогда, но не в таком смысле. Нам нужен нормальный долговой рынок. Предприятие не в состоянии сейчас привлекать ресурсы через банковскую... Она монополизирована, у вас 6 банков, у них четкий приоритет отдал им 8%, живи спокойно. Но невозможно конкурировать с китайцами, у которых то же самое 3,5%. половиной просто невозможно. Невозможно, когда ты выходишь на рынок. Тебе нужно заплатить за выход на рынок. У нас есть еще одна существенная проблема, которую мы не можем решить, это логистическое. Игорь Иванович, я не, не сказал, то есть если мы не сможем доехать из Воронежа там, до Шанхая так сказать, за там, 9 дней или там, за, до Гамбурга за 7 дней, я условно говорю, там Киев, там любые города европейские, продукция, это, конечно, никому не будет нужна наша сказать, том, что говорит то, что начали нефтяники и все остальные тоже начали давно, это углубление, переработка. Мы сейчас экспортируем, как адские деньги, так сказать, сырье. То же самое сырье можно переработать. Опять, это десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Вот ребята, которые построили в Подмосковье завод, конечно, создали почти 6,5 новых рабочих мест, тысяч с другой совершенно зарплаты, понимаете, та же нефть, тот же газоль, сказать, да, да, который перерабатывается, он также потребляет. Мы говорим о том, что нужно спланировать сказать, эту работу. Поэтому у нас 16 лет, как нам объяснили через референдум, сказать, у нас есть 4 четырехлетки. Вот первую четырехлетку они уже наметили, можно выполнять. Нужно решить одну проблему. А, вы 16 средств. лет вперед что ли посчитали? Я-то сразу не поняла, что у вас Простите? за 16 лет. Уже у нас и пятилетки мы тут упоминали, и краткосрочный план, а вы вот о чем. Я теперь наконец поняла, что за 16 лет. То есть вы дальше правительство в этом смысле смотрите. У вас на 7 лет, да, Юрий Иванович, план? Вы уже расписываете на 16, понятно. Хорошо, то есть я правильно понимаю, что долговой рынок – это проблема номер один, которую вы... Важнейшая, нет другой проблемы для страны доступных по срочности и стоимости средств, не нужно никому ничего раздавать, никаких подарков, ничего, дайте возможность компаниям, банкам, даже населению, ну, почему-то я сталкиваюсь со своими коллегами, сотрудниками, да, там, в Поволжье, на Урале, себе Но люди хотят нормальную ипотеку, почему мы для первички не можем дать им 4-процентную, 5-процентную ипотеку, Может, опять какой-то, не знаю, там, Канибализм, так сказать. мы заставляем их брать, так сказать, закладывать сюда трусов, так сказать, только для чего? -то. Для того, чтобы он потом так сказать, не мог даже не знаю, так сказать, отдохнуть, съездить, людей в школу отправить, одетых. Это же абсурд, понимаете? это же ничего не стоит, понимаете, тем более инфляция. Ну, посмотрите, мировые практики, так, посмотрите, что они обсуждают. Так, она носит глобальный характер, вообще невозможно ее регулировать на региональном уровне, уже все признали. Так, да. Многие от нее отказались, нет, мы как мантры, давайте мы сожмем этот долговой рынок. Еще раз, 109 триллионов наша экономика, унизительно мало, так, ну, условно, так же, как Столыпин, когда-то начинал. Да. 62, 62 триллиона совокупный кредит на все когда должно быть, так сказать, больше 205 есть. Ну, просто для того, чтобы функционировала экономику. Вот, вот, Венгрия, Польша, так сказать, я уже говорю там, про Китай, Малайзию, Индонезию, у них такие же сопоставимые цифры. Почему? Мы решили сжать сами себя. И это сжатие имеет серьезные последствия в виде отсутствия роста. И правительство, которое в состоянии только управлять то, что у нее есть, так, да, конечно, оно не в состоянии да, обеспечить больший рост.